Здарова, бандиты, с вами Панда. Есть такое слово зашоренность. Давайте обратимся к Википедии. Шоры – это такие специальные пластинки, которые надеваются на морду лошади и закрывают ей обзор по бокам. И вы можете посмотреть на картинку. Так вот, передаю привет всем моим друзьям-бездельникам и многим из вас, пишущих здесь комментарии, которые думают, что если у них не получился канал по какой-то одной игре, или не получилась какая-то одна ниша, какой-то один бизнес – ну, какой-то маленький один бизнес, большой, неважно, что все, больше дороги нет, дорога есть только прямо, как вот у этой лошадки, она видит только прямо, сбоку, чтобы ей не мешало. Ребят, снимите с себя шоры, попробуйте другие ниши, попробуйте другие области, вариантов тьма на том же самом YouTube, Не зашел у вас канал с топами, да черт с ним, сделайте канал... По майнкрафту не зашел канал по майнкрафту сделайте канал по доте 2 не зашло возьмите к себе камеру gopro самую дешевую там сколько она стоит Хира 1 или какой идите на улицу снимайте себя снимайте людей э, делайте отзывы на товары на услуги сделайте канал про то как прожить на 5000 рублей в месяц экспериментируйте зачем вам эти шоры что они вам дают я не понимаю просто не понимаю на самом деле это видео коротко но это обращение к некоторым моим товарищам которые продолжают ехать в нише в которой ничего нет ну, надеюсь, что и вам это помогло. Иногда коротко, но ясно, может быть, может быть это поможет. Снимайте с себя шоры, какой, какой в них смысл? Почему? Мир большой!